и снова всех приветствую с вами канал Мастер Про, и сегодня будем обсуждать вот такую вещь я выпускал ролик где-то около года назад это было получается в январе месяца 28 или 27 короче ну не в суть то важно как в принципе можно было бы экономить воду заменив просто на гусаках например или установив гусаки вместо штатных там под российских с прямым выходом воды и на замену гусака под аэратор. То есть что такое аэратор? кому интересно будет ссылка все в описании, видосы посмотрите, но сейчас я буду говорить о такой проблеме, как ситуация у меня вышла. А ситуация вышла такая, что гусак, который я установил, буквально новый Куплен, куплен он был в нормальном, в принципе, сантехническом магазине Лавка-сантехника И случилось, что случилось Гусак начал течь Что с ним случилось, сейчас поподробнее все расскажу Погнали! А конкретно, что случилось с моим гусаком? Вот я его снял, да, как мы видим, состояние у него в принципе новое, то есть как бы он еще не пользованный, и он даже не засранный. То есть сейчас вот раскручу наглядно, покажу, в каком состоянии. То есть видим, да, тут как бы ржавчина есть, но это как бы больше тут ничего такого нету. Он высох так, то есть вот мы видим, да. И смотрим обращаем внимание на состояние то есть самого гусака это ржавчина да суть какая сам гусак был полностью новый был полностью чистый и черт бы с ним что на гусаке ржавчина как бы все равно мусор хоть какой-то он идет под этот но гусак ржавеет то, что вы видите, вот это, это все облазит гусак изнутри. По внешнему виду видно, что гусак как будто бы из нержавейки, но это нифига нержавейка, это сталь, покрытая хромом. Видимость это слабо показывает, но вот смотрим внутри, да, все покрытое. И куски ржавчины. Вот он, фокус еле настроится. Вот, куски ржавчины кто-то скажет откуда же взялись куски ржавчины в чистой воде для тех кто не знает у меня установлены фильтра довольно таки хорошие очистки воды то есть по сути у меня в системе нету по сути ржавчина по ним не лазит и не летает то есть по... у меня идет практически фильтрованная вода то есть кассеты стоят буквально на холодную виду 2 на горячую один картридж установленный поэтому чистой водой я в принципе обеспечен у меня нету мусора в моей системе водопровода но как мы видим в это полный песец осмотрим конкретно что гусак развалился просто да нельзя видим да состояние что с ним случилось, не понять. Для тех, кто не понимает, вот приблиз... пример вам. Вот такой он был приблизительно изначально. Он был целый, он был ровный. С ним ничего страшного не было. Здесь мы, как видим, стеночки довольно-таки потолще, чем были. Но, скорее всего, ну, практически такой же. Он был весь вот такой вот очистый внутри. Но вот этот производитель слегка другой, потому что гайки, я вижу, отличаются видите да, грани более острые, здесь они более круглые, то есть производитель совсем не такой, как этот этот вообще новая так вот, что смотрим для тех, кому непонятно, сейчас подробнее покажу что конкретно у меня начало протекать все под контролем а протекать у меня начало буквально из-под гайки, для начала я подумал, что это у меня использ... испортилось прокладки, так называемые кольца резиновые, да, которые уплотнительные должны здесь стоять и тем самым я думал, что испортились они, но не тут-то было Я разобрал гусак, да, смотрим, я поставил старый российский, потому что он у меня лежал на черный день и я думал, он мне никогда не пригодится Однако, как мы видим, пригодился. Сейчас буду ставить другой. Так вот, что же, блин, я думал, случилось? Ну, испортились кольца, думал, поменяю кольца. Но когда я снял, я просто охренел. По сути, случилось то, что не должно было случиться. А именно, как мы видели, да, развалился гусак, буквально отвалился кусочек. И еще состояние у него было внутри полностью плачевное. Но что меня больше всего удивило, это чернота внутри самого гусака. Для тех, кому конкретно не было понятно, мы видим, да? Чернота. Из-за чего почернел внутри гусак, откуда образовались ржавчина, скорее всего, это начал ржаветь гусак. Почему? Сделал он, скорее всего, не из нержавейки, а из какого-то хрен металла. Да. А что это? Looks... Материал похожий на металл, который тает в воде. А кто знал, что дождь пойдет во время боя? Мечи и пояса растворились. Что за чернота появилась непонятно. По первости это кажется, как будто бы этот э, ржавчина. Но вот даже так, даже вблизи, если честно, никто не понял, откуда может быть эта ржавчина. Еще раз показываю, да, наглядно. Вот в таком состоянии он был, когда я его купил. Он был полностью чистый изнутри. Сейчас не прошло и года, и вот он превратился в, в непонятного что. Из какого металла китайцы шлепают вот эти гусаки, не понять. Что за черное, тоже неизвестно. Может быть какая-то консервационная смазка. Но почему она почернела и внутри вот этим налетом покрылась? Откуда столько окалины, ржавчины и мусора? неизвестно если честно я вообще охренел откуда это может появиться так по, по факту гусак начал ржаветь буквально внутри вот этого мусора по сути быть не должно у меня рж, ржавчины мусора в системе отопления практически нет я допускаю даже если что-то там протекало подтекало но вот в таком состоянии оно быть не должно теперь пошла из под гайки и каково же было блин мое удивление что кольца, как мы видим, да, состояние у них, в принципе, нормальное. Я поснимал все кольца, посмотрел, потому что все равно же должно было меня что-то удивить. Но я начал-то колец, Я начал вот с этого капронового кольца. Для тех, кому непонятно, это капроновое кольцо как бы уплотнитель, чтобы затянуть гайку, возможно. Это просто фиксаторы самой гайки вот этой. Вот, чтобы гайка при затяжке не просто так вот так не провалилась. И каково же было мое удивление Когда я просто разобрал И посмотрел на состояние так. Колечки поснимаем Так как это все на помойку пойдет Под пластиковым кольцом Я обнаружил вот это так. Даже посмотрим внимательно да? Ржавчина Все Весь верхний обод в ржавчине но больше меня всего смутила вот эта дыра. Смотрим, да, буквально, прямо ровно под этим у меня обратил, появилась вот такая дырка. Кому не видно, вот она. Каково же было мое реальное удивление, откуда могла появиться вот такая дыра. То есть, ну, по сути, такого быть не должно. Металл просто такой степени дешмол, дешевый кусок говна. Просто обалдеть. Мало того, что он ржавеет, хотя по сути она написана как нержавейка. Вот так вот Откуда взялся еще кусок металла вот этого вот, тоже непонятно. Потому что я такого у себя не наблюдал. По нему видно, он обломанный. Так. Фокус. Вот он, как будто он и развалился и отвалился и откололся. Проще говоря, по сути, этот гусак оказался откровенным куском говна. Если честно, я это с таким э, не встречался. Вот действительно, это надо быть до такой степени некачественное дерьмо. Что у меня ощущение, что это даже скорее всего не китайское производство, а российское. И вот этот кусок дерьма. С в этом месте металлом просто-напросто покрыли хромом. И этот хром закрыл ту самую дыру. Хром со временем просто разложился, потому что ржавчина начала проступать. Хром отошел и он начал протекать. Суть не в том, в принципе, то, что гусак заржавел. То, что в принципе вот он указан как нержавейка. я ни, ни разу не встречал, чтобы вот до такой степени появлялись дырки в гусаке. Одно дело, когда. Ну, реально заржавела, да, там оно там уже побыло долго. Но тут ситуация такая действительно произошла, что гусак полностью кусок говна, реально. Я вообще фонарел, что она начала так разлагаться. Года не прошло и начало разваливаться. Поэтому имейте в виду, все, что для российского смесителя продается, не имеет, по сути, как сказать особого качества поэтому хоть вы что мне говорите сколько я уже российских смесителей поставил из российских смесителей у нас есть только российские компании с которые собирают смесители из импортных э, запчастей так сказать вот так вот это у нас да но именно по смесителям вот с такими гусаками это полное дерьмо я конечно поменяю то есть поставлю себе новый гусак Но Имейте в виду, что Бывает такое, что действительно Попадается вам Даже и российского Производителя Вам, думаю, вам кажется, что качественное, Но бывает вот такая помойка Да Мой девиз Думай о бюджете На этом я закончу Для тех, кому Было в принципе полезно что не каждый гусак, не каждый даже комплектующий, который продается в магазинах, даже в проверенных магазинах вы можете купить, то же самое дерьмо. По идее, нету гарантии, поэтому всегда покупаете пользуйтесь, сломалось, поменяли и забыли. Единственное, конечно, никто не вам не даст, не даст гарантии. Вот год прошел, я, я в магазинах пришел, ситуацию все объяснил, показал, говорю... Вот как такое может быть? Как вот это говно можно продавать? Мне еще не ответили, говорит, ну а что тут сделаешь, Что тут скажешь? Вот такие вот. Ну и вы будете теперь знать, что такое дерьмо реально продается даже в хороших магазинах. Надеюсь, видео было кому-то полезно. Поставьте класс этому видео. Поделитесь видео с друзьями. Если действительно вы еще не сталкивались с такой проблемой, люди должны, в принципе, об этом хотя бы знать. Также подписывайтесь на все мои соцсети, которые будут по ссылке в описании. Также всех своих подписчиков, которые действительно смотрят меня, кому действительно интересно, я буду разыгрывать на тысячу подписчиков три комплекта подарков. Это будут Bluetooth наушники. Это будут не там, фирмовые качества, суперманские дорогие Bluetooth наушники. Это будут дешевые китайские, но хорошего качества, которые я проверил, которые рабочие, которые не глючат, которые спокойно работают без проблем. Я их на себе проверил, я их вам их подарю. Ссылка будет за мой счет, в любом случае любая пересылка. Если вы с моего города, будет гораздо проще. Поэтому не забывайте подписываться, обязательно оставляйте комментарии. Потому что на тысячу подписчиков я буду разыгрывать эти самые подарки. Всем спасибо и пока.